Венная голова. I think the У Костяшка. Ще. Давай. Да, на. Ту, ту, ту, ту пополам, и ту пополам, да. Так, вес свиной головы тази оттаренный, 14-340. Я думаю, тяжелее будет. Ну вот. Начинаем зашивать стены на нашем сарае 16 на 8. Сарай для свиней 16 на 8. Ширина 8, длина 16. И значит, что мы здесь делаем? Обшиваем профлистом. Под профлист вот такой вот утеплитель. И профлист с той стороны. А с внутренней стороны будем ставить сюда вставлять пенопласт. На ширину бруса 10 сантиметров. И так же само... Такой же утеплитель на пенопласт и опять металлом внутри. Всем привет. Всем привет, Бодя говорит. Все, конечно, хорошо и все красиво. Единственное, что мне не нравится, не сходятся кирпичики по швам. Если вот вложить, допустим, да, вот эти вот швы не сходятся. Надо как или выше, выше поднимать, или ниже опускать, то есть обрезать. А у меня листы по 2 сантиметра, по 2 метра. Мне как бы не очень удобно. Ну, решил ничего не делать, не выдумаю, так и буду делать. Оно сильно там роли не играет. Это же не кафе в центре Киева. Это сарай для свиней пойдет. И вот сюда буду вставлять пенопласт. Двоечку, два сантиметра. Ну, чтобы теплее было, чтобы не промерзала сама колонна. Это первое, что мы сделаем. Сюда вот пенопласт, и так же самое сюда. Вот тут я сделал столбик 80 на 80, а брус 100 миллиметров. И эти два сантиметра пенопластом утеплять. Бомба -пушка. И будет бомба-пушка. Просто здесь, когда я ну, тут получается в начале опора и в конце опоры я потом вставлю под профлист пенопласт. А в этих местах, где центральные колонны, там я буду уже делать, тут она налаживать и сразу зашивать. Вот сюда вложить пенопласт и зашивать. То есть как-то так. Шобада. Вот так разматываю, вырезаю, сколько мне надо, померил, и таким образом делаем. Богдан обдирает пленку. Покажи, Будь, как ты обдираешь пленку. Пленка обдирается очень плохо. Сильно такая приклеена, или что давно лежит. Ну, короче, не. нет. Вот это Богдан набирает пленку. Еще у нас сосед пришел. Тоже немного помогает оббирать пленку. Ну, сейчас он ушел, сейчас опять придет. То есть вот так. Тут я беру профлист уже обдертый. Или вот тут без пленки. И зашиваю. Само по себе. Так выходит неплохо, но единственное швы не сходятся сами кирпичики. Ну я думаю, роль особо оно не сыграет. Решили сразу зашивать и окна, а окна я потом выпили маленькой болгарочкой изнутри сарая. Внутри выпили вот здесь окно. А тут да вырезаю снаружи. Вот так. Как-то так. И будет сарай готов. Почти что. Вот то же самое. Хоть, а ну, давай вот то же самое. Не сходятся швы. Вот. И так не сходятся. И если даже перевернуть, вот так. Все равно не сходится. Все равно, да, не сходится. Надо, вот, допустим, выше поднять хотя бы. Вот вот так. Тогда сантиметр надо срезать сверху. Вот, оно так сходится, но сантиметр надо будет срезать. На, обувь. Будем Короче, ну что так, что так не сходится. Будем думать, что делать. ничего не делать, что делать. Вот так вот. Да, так бы, конечно, б. пушка. Ну да, ну, срезать, опять же, тут грампу. Ну и так нормально, тоже для соняй. Ну да. А на кафе в Киеве. На кафе в Киеве, совершенно верно. Ну вот так, друзья. Также подписывайтесь в комментариях, ссылка на Богдана канал. Там наш семейный семейный видосы и также кому надо хряк яша породы дюрок продаю яшу породы дюрок кому надо там я на канале рассказал я кейвим так что проходит да. туда ну решил продать думаю хватит вот такие я взял саморезы для профлиста ну пойдут ой а что я уже обиду поломал Биту надо менять. Сейчас биту. Вот так, друзья, ну и выходит все. Окна. Сами окна внутри выпили маленькой болгарочкой. Вот вот так. Пшк, пшк. И где по уголкам тут чуть-чуть останется. Снаружи дорежу. И на той стороне. Ну так само, да. И тут так само. Здесь так само сделаем. Ну и везде так повырезаем, а потом уже будет что-то понятно уже, где будет. Ну и там сделает два окна в торце. То есть, пока я занимаюсь, сегодня праздник у нас всех с праздником. Занимаемся с Богданом. Ну, начал крутить профлист потихоньку пробовать. Сейчас начал крутить, поменялось, сломалось бита. Сильно, наверное, перекаленные. Сейчас биту сейчас поменяю да и брус брус который идет наверх вот в эти места тоже решили на потом чуть позже сделаю и поставлю опоры все-таки я подумал напротив бруса потому что на брус будет идти опирание и поставлю опоры напротив бруса вертикально под брусом а там дальше чуть-чуть клетку доделаю потом. Решил так. И Мне удобно сделать, зашить, допустим, стены, укрыть крышу, а потом аж только заливать бетон внутри, чтобы бетон не резко сох, не сох, не высыхал на солнце, а медленно под накрытием уже, чтобы прямое солнце на бетон не попадало. И мне проще заливать каждую клеточку отдельно, то есть с кусками. Не так, что коржом залил, потом надо разрезать бетон, делать термошвы, чтобы нездоровые куски бетона были, не коржики. А так у меня каждая клетка индивидуально будет заливаться. Ну, я решил так, а там будет вот видно. Надо уже в сарае косить траву, бурьян сильно поднялся. Бурьян слишком поднялся. Да, ну а такие, друзья, дела. Также сейчас покажу, также сейчас покажу вам. Ну, вот так будет. Да, в принципе, это нормально. Но единственное, что. Просто сходится, да, сам шел кирпичаны сходится. Ну, пойдет, я думаю. Да. Сейчас вам покажу хряка Яшу. А вот. Кому интересно, он ну, такой килограмм сто, сто восемьдесят, ну как на. Переходьте на мой канал, папа там рассказал, який он там. Все, он рассказывает про Яшу, чтобы вы думали, який он. Який... Заходите на канал, поделитесь и все побачите. Яша, Здоровый такой. Да. Я его не раскармлю, чтобы он не сильно. Здоровый, да. Хороший, нормальный дюрок, молодой хряк, годик. Рабочий. Рабочий хряк, да. Работает хорошо. Попробнее. Да. Да нет, наверное, нету 180 меньше. Работает шустро. Да, не не сильно большой. Ну, 12, ну, я уступлю, может. И за 10 отдам. Но. Так что кому надо. Обращайтесь, звоните или пишите в комментариях, свяжемся, кому надо. Или звоните. Ну да. Да, килограмм 160 107 ну, нормальный. Ну больше 150. Не, ну сказать, не 150. маленький. Не, не маленький. Хороший, да? Вот и все, и назад пошел. Вот, видите, какой послушный хрящ. прошелся. Да, Яшка? Сейчас ему насыплю. А ну, держит. Держу. Вот так я под два ковшика Яши утром и вечером. Сейчас просто дам, что выпускал, дошел сам. Ну а так, друзья, кому надо, обращайтесь, яшу отдам в хорошие руки. Да, Борка. Отдашь яшу в хорошие руки. Давай, ну лапку, давай. И, как говорит мой тесть, шашлык – дело добровольное. Красиво жить не запретишь. Это каждый раз, когда я надумаю жарить шашлык, он мне все время так говорит. Каждый раз. Сколько уже лет? Боря, тебе нельзя. Тикай, кай, кай, кай. Так что по шабашу можно шашлычок, я считаю. После стройки сарая можно и шашель. Шашель и башель. Мяса немного, но тем не менее, как говорится, рады тому, что есть. Кораблик наш работает хорошо, мангальчик, в виде кораблика или катерка. Прекрасно. Сергей Хаврат когда-то мне заказывал, что высота должна быть не, менее, не более 12 или 14 сантиметров. Ну вот, Сергей Хаврат Так и есть. Чем ниже, тем лучше. А тот мангал у меня, ну, мой старый, он сильно высокий. Всегда много дров надо. Ну, конечно, если дров набросаешь, много друта да нормально а так сильно высокий получается тут а сантиметров 30-25 а тот нормально а тут а как раз хорошо и не много расстояния от жара и немало вот так не спеша переверну чтобы не загорелось А так. Вот так. так что это у нас за открытый очаг огня притушить чуть-чуть Маленько. Чтоб не горел мясо как обычно у нас внутренняя вырезка и Кусочек еще там был, не знаю откуда, шматочек Вот так и живем, можно сказать. Батарея на камере садится, поэтому весь процесс жарки шашлыка не сниму. Ну, грубо говоря, сейчас там плюс-минус несколько секунд и камера сядет у нас. Батарея севшая. Видео сегодня снимал. И не зарядила. И мангал, короче, получается этот поздний. То есть вот сейчас жар. Пройдет сейчас минут, не знаю, 15. И начнет жар разгораться. Сильно-сильно. А тот мангал у меня ранний. Сразу жар сильно температуру держит и начинает стухать а этот наоборот сначала типа вот как сейчас такой стухший и сейчас начнет набирать больше не знаю в чем это связано но мангал хороший я довольный и котережечка такая тут вот так можно поправить а то мне все говорили это что у тебя мангал анима ну вот пожалуйста 회 Qual rel 아멘